Путин звонит президенту Китая и говорит, вы приедете к нам в Россию на праздник Дня Победы. Китайский президент говорит, нет, не приеду. А премьер-министр приедет. Нет, не приедет. А кто приедет? Посол. Какой посол? Посол нахуй.